Техническими вещами. Здесь очень много стало Вопрос значимости практического образования журналиста волнует не только вузы, но и телеканалы. Российский телеведущий и заместитель директора телеканала России Сергей Брилев прибыл с визитом в Казанский федеральный. Сопровождение сопровождении ректора КФУ Ильшата Гафурова и генерального директора управляющей компании «Просто молоко» Маратом Муратовым телеведущий посетил студии и вуза. В советские годы университетское образование было построено на том, что из стен университета все выходили такими энциклопедистами, не обязательно владея ремеслом. Потом эту систему решили поменять, и в результате мы и, энциклопедист, и энциклопедизм растеряли и ремеслом людей не снабдили, у вас эта проблема уже решена. В КФУ телеведущий также ознакомился с новым шоурумом – универсальной телестудии, оборудованной современной техникой в телеформате 4К. Кстати, аналогов шоурума в Татарстане нет. В этой студии уже прошла тестовая запись ток-шоу в планах съемки программ научно-познавательного формата ТЭТ. Во-первых, завидно, потому что в наше время такого не было. А во-вторых, мне просто показалось, что я сегодня увидел такую любопытную инфраструктуру, готовую, что решусь предположить, что через некоторое время на каком-то следующем витке эта замечательная инфраструктура будет использоваться не только для производства университетского телеканала, но может стать таким замечательным, э, в хорошем смысле слова, инфраструктурой на продажу. Помогут приходить какие-то другие вещательные организации и использовать эти студии, эти монтажки. В завершении встречи телеведущий заверил студентов, что скоро приедет в КФУ с мастер-классом или с радостью примет участие в ток-шоу новой студии. Анастасия Иванова, Ленардо Влетяров, Универньюз.